всем привет сегодня буду готовить наверное всем знакомое лакомство из детства и его готовят во многих странах не только у нас и на ближнем зарубежье его тоже готовят и называется он везде по-разному это и хворост и верхуны и крепли и таратушки в общем называйте как хотите но это очень вкусно очень быстро очень просто и получается много. Готовить это как всегда проще простого, буквально смешал все продукты, и все, и можно уже готовить. И получается целая гора у нас вот таких очень-очень вкусных узелков. Давайте приступим к продуктам. Сейчас я буду использовать кефир, можно использовать 15% сметану нежирную. Добавляю сюда же сразу яйцо, ванильный сахар, обычный сахар. Если вы будете использовать мед, тогда кладете 50 грамм сахара, 50 грамм меда, и соду тогда гасить не нужно. Если вы не хотите использовать мед, тогда кладете 100 грамм сахара, но соду тогда нужно будет чуть-чуть погасить уксусом, либо лимонным соком. Так как я использовала мед, поэтому соду я не гашу, добавляю сразу сюда разрыхлитель, соду и муку наверх. Все, ставлю в чашу комбайна, пускай оно немножечко замесится, и дальше буду доводить уже руками. Выкладываю тесто на стол. В чашу комбайна я всыпала изначально 400 грамм муки, остальные 50 грамм я уже буду смотреть по тесту, нужно мне или нет. Они у меня уходят на подпыл. Тесто должно остаться немножко липковатым, вы видите, на руках у меня чуть-чуть остатки теста. Именно потому, что у нас в составе теста нет никакого жира, там нет ни масла, ни растительного, ни сливочного, никакого. Поэтому тесто немножечко липковато. Отправляем тесто в холодильник минут на 20-30, пускай полежит. Оно станет более пластичным и лучше будет раскатываться. Затем припыляем стол мукой и тесто. Убираем лишнюю муку, лучше мы по надобности потом под низ подпылим. Не нужно очень много муки при раскатке использовать, потому что эта мука потом будет гореть у вас в масле, когда мы их будем жарить. Раскатываем пласт толщиной, тесто должно получиться у вас где-то в пол сантиметра И режем на полоски. Полоски я резала шириной 4-5 сантиметров, ну примерно на глаз. И длиной где-то по 7-8, а краешки и остатки, они у меня получились и уголками, и в общем они получаются все разные. Если хотите, конечно можно заморочиться и делать их все там квадратные или прямоугольные, либо все одинаковым ромбиком, но они такие милые, когда они все разные. Делаем посрединке небольшой надрезик в каждом кусочке, через который мы будем выворачивать уголок. И затем, посмотрите, что я делаю. Продеваю через серединку и выворачиваю. И вот такие вот узелочки у нас получаются. Заготавливаем все узелочки сразу, потому что жарятся не очень быстро, поэтому проще заготовить эти узелки, а потом уже только жарить их. Вот такая вот красота очень милая получается. Весь стол у меня в узелочках, можно приступать к жарке. Масло должно быть у вас разогрето, огонь ниже среднего. Отправляем их жариться. Должно сразу начинать шкварчать, но при этом масло не должно быть прям очень горячим, потому что они не пропекутся внутри и очень быстро поджарятся, станут прям оранжевыми. Кстати, если вы используете мед в этой выпечке, они получаются еще более оранжевые. Как медовичок, собственно. Они быстро всплывают. Мне их и переворачивать, и вынимать вот такой вот бамбуковой шпажкой. И потом через петельку вот так вот я так вынимаю. Это очень удобно. Либо палочкой для суши, либо вот такой вот толстенькой шпажкой. Бесподобно. Очень быстро получается. Даем стечь маслу и отправляем на салфетку, пускай лишнее масло тоже впитается. Они увеличиваются в объеме, вы видите, тут раза в 3-4. И в ширину, и в высоту. То есть здесь видно что они увеличиваются хорошо в объеме и затем их можно присыпать сахарной пудрой я их вот так вот обычно остудила немножечко и затем уже слоями складываю и пересыпаю сахарной пудрой чтобы каждый каждый был посыпан и вот такая вот целая гора вкусняшек у нас получилось это нереально просто и очень быстро Внутри они получаются воздушные, благодаря разрыхлителю там есть и мелкие поры, а благодаря соде появляются крупные пузырики воздуха. И некоторые даже получились такими прям пустыми, как и клерчики. Сейчас покажу на фото. Вот такие вот прям совсем пустые. В общем, дерзайте, пробуйте, обязательно ставьте пальцы вверх, старалась для вас, а с вами, как всегда, был Кекс. До новых встреч, пока-пока.